И сегодня вы снова у меня в гостях, и снова важная и большая тема. Адаптация. Побеседуем о том, как можно и как нужно адаптировать и адаптироваться в настольных ролевых играх. О том, когда это происходит, для чего это вообще полезно. Тема настолько обширная, что мы поделим ее, пожалуй, на две части как минимум. Это адаптацию сиюминутную, то есть импровизацию уже на, ну, во время игровой сессии, и адаптацию более глобальную, которую я называю постановкой. Сегодня будет постановка, а импровизация когда-нибудь потом, ну, наверное, сразу на следующей неделе. Вообще, я довольно давно уже большой сторонник того, чтобы выделять постановку в ролевых играх как отдельный этап. Или как минимум как отдельную функцию. То есть как бы смотрите, есть у нас какой-то отдельный человек, который выдумывает про что будет игра. Это может быть игродел, или автор модуля, или дизайнер сейтинга, или вы сами, но просто в другом каком-то расположении духа особенно. Отдельно от него есть ведущий, который собственно садится за игровой стол, слушает что ему там отвечают игроки и делает им красиво. И еще вот к ним в дополнение, где-то между ними, может быть человек, который отвечает за, вот как написано в учебнике по фильмопроизводству, за идейно-художественную направленность и изобразительную трактовку. У нас игра, конечно, а не фильм, а разницы я рано или поздно все-таки запишу отдельный выпуск, но так или иначе вы все понимаете, что одну и ту же фабулу, там, не знаю, спасение принцессы от дракона, ползание по подземелью, спасение мира, еще что-то такое. Вот одну и ту же фабулу можно воплотить в сюжет по-разному. Так вот, мой тезис заключается в том, что если автор книги просто как бы садится за перо и воплощает, то в настольных ролевых играх это два шага со своими особенностями каждый. Второй шаг в одиночестве принципиально невозможен, но ну, кроме случаев, если игра сольная, как бы играется одним человеком вообще, но это как бы совсем отдельный жанр, у него много там своих э, особенностей. Если у нас есть хотя бы два человека, мастер ли это и игрок, или два разно... в равноправных игрока, неважно, это от системы, зависит от игры, от много чего. Но если есть двое, этим двоим как-то надо друг на друга реагировать. Уже когда игра началась, от этого никуда не уйти. Все заранее продумать невозможно, ну не получится. А вот первую часть можно вполне делать сразу. Можно делать до игры, как часть подготовки. Можно вообще задолго до того, чтобы даже начать думать о том, чтобы начинать игру. С чтением, скажем, модуля. Я не знаю, как у вас, но у меня вообще как бы мало сравнительно опыта вождения модулей, вот как вот они есть, вот взять книжку и по ней водить, как она была задумана, записана авторами. Поэтому, когда я читаю книжку, первым делом у меня появляются как раз мысли о том, чтобы там как вот заменить и как бы вот улучшить под меня, под моих игроков и так далее. Вот эти замены я и называю постановкой, и это будет первая важная разновидность адаптации для нас. Постановка включает много вещей, наверняка я что-то забуду, но как минимум важны следующие пять. Во-первых, это стилистика. Есть много похожих терминов, там антураж, жанр, все такое, и каждый из этих терминов чем-то да отличается от соседей. Но все-таки давайте их вот в данном случае вместе возьмем. В такой трактовке стилистика будет включать очень много всего. Один и тот же модуль с одной и той же фабулой можно ставить там, не знаю... С магией и рыцарством, а можно с парапанком и викторианскими леди и джентльменами. Можно с викингами, можно с казаками, можно в будущем с роботами, можно в фэнтези с дварфами. Если думаете, что это невозможно, или что если есть какие-то ограничения, эм, вы ошибаетесь. Ну попробуйте сами, это хорошее и совсем несложное упражнение. Взять там всем известную, ну или вам во всяком случае известную фабулу, там белоснежку. И поставить ее мысленно в другой стилистике. С яблоком, вирусом и семью роботами, охраняющими ее криокамеру из-за законов робототехники. Или с, с, с Стартехоподобным капитаном Елисирком, явившимся на зов аварийного буйка. Или с семью самураями, которым она помогла отстоять селение от бандитов. Или еще как. Стилистика включает более тонкие вещи, называемые иногда темами. Вот во что вот мы играем, какие темы поднимаются за игровым столом. В той же Белоснежке можно гномов заменить на негров, скажем, и направить сюжет плюс-минус в ту же сторону, но с упором уже на угнетение, на тяготы рабовладения и на жадную империалистическую колонизаторскую сущность Белоснежки, вырастающую из забитой девочки в обнаглевшую пролонтаторшу. Вторая часть это окружение или сеттинг. Ну, с этим как бы в очень и очень локальном смысле. С высоты птичьего полета в теории разделять окружение и стилистику довольно сложно. Но на практике попробуйте один раз, и все как бы сразу становится ясно. Окружение это набор тех вещей, которые для персонажей, особенно мастерских, но игроковых тоже. Если, ну, если у вас не там, попаданцы, а обычные местные жители. Вот для этих персонажей, они являются обычными, бытовыми, каждодневными. Вот, скажем, вышли вы из дома, пошли там в соседний магазин за хлебом. Что вы по пути увидите? Ну там машины, я не знаю, может заляпанные, если недавно дождь шел. Рекламные щиты, надписи на стенах, водосточные трубы разной степени доломанности, щербатые бордюры, крышки люков, колдобины на дороге, служами в них или без... Возможно, на входе в магазин мерзнет охранник. На безопасном расстоянии от него лежит там бомж со стаканом монет в обнимку. Ну, что-нибудь такое. Я могу продолжать почти бесконечно. Про дорожные знаки, про засаду гаишников, про бабку с матюками, вылезающую из автобуса, школоту на той же остановке, ржущую над чем-то на, на экране мобильника одного из них, бухого соседа, тыкающего в домофон и так далее. Почему я так могу? Потому что этот сеттинг, это окружение я хорошо знаю. Потому что я тысячи раз так вот ходил в магазин и выучил, чего там на улице по пути показывают. Если же сеттингом будет, там, не знаю, космолет Enterprise или замок Хогвартс, цитадель паладинов, летучий корабль, то возможно надо задуматься о таких вот бытовых для него, для этого окружения, бытовых вещах заранее. Это важно и как просто для там красивых детальных описаний, так и для соответствия вот этих вот мелких деталей окружения деталям того, что вы в него, в это окружение тащите. Скажем, если вы хотите белоснежку в кибербанке, то менять надо не только темы и не только описание, но и окружение. И возможно из этого что-то будет следовать. Точно ли нет у вас сцен, которые пострадают от наличия людного города вокруг, а не леса? Киберпанк в лесу, это довольно странно. Почему нельзя вызвать доктора? Позвонить ментам? Что будет, если отследить ведьму там по уличной сети видеокамер наблюдений? И так далее. Следующий пункт у нас это партия. Если вам попался хороший, на ваш взгляд, модуль, но если он сделан под пятерых воинов там десятого уровня, а у вас два игрока и у них маги или там воры, то многие вещи надо будет менять. Возможно, менять весьма и весьма кардинально, и возможно вообще выкидывать и заменять какими-то другими э, элементами. Это один из моментов, который адаптировать, пожалуй, даже сложнее, чем выдумывать с нуля. Часть подземелья, скажем, может просто там не открыться, если будут провалены несколько проверок на тайный проход. Красиво вроде как сделанная боевка может оказаться скучной для партии э, персонажей, которые настроены более на социалку. И так далее. Здесь возникают уже ситуации, по которым некоторые ведущие занимают такую твердую, слишком твердую, на мой взгляд, позицию. Ведь мир даже игровой, он не должен же, по идее, прогибаться под персонажей. По идее, да, но на самом деле, если этот аргумент еще хоть как-то срабатывает в адаптации на лету, то есть в импровизации, то в постановке модуля он совсем какой-то абстрактный и высосанный из пальца получается. Мира еще, как бы, никакого нет. Вы ничего не рассказали игрокам, они ничего еще не знают, а значит, прогибания никакого нет. Если после игры, игры, уже после сессии, если у них останется ощущение, что там все происходило под их нужды и ради них, и если они бы отвернулись, то жизнь сразу останавливалась, это, конечно, плоховато. Но заранее убрать там всяческие там, не знаю, пропасти на сторону, на другую сторону, которых у персонажей банально нет возможности забраться, можно и нужно. Ну или в крайнем случае не рассчитывайте, что они туда попадут. И если вы не против, чтобы они как бы получили сигнал о том, что не все коту-масленица, то оставляйте спокойно так. И еще самая главная тайна, которую я для себя открыл далеко не в первый год вождения. И... Если честно, может даже и не на десятый. Чем больше игроков, тем вводить их легче. Вот честное слово. Если у вас один игрок, то как бы вы для него буквально все развлечение, которое только бывает. И чуть что игрок будет ожидать от вас ответных действий, описаний, идей, выдумок. И это выдержать довольно непросто. Можно, но непросто. Если же игроков у вас толпа, достаточно кинуть в эту толпу что-то такое загадочное и неоднозначное, и все. У них уже есть несколько гипотез, которые они друг с другом обсуждают, и вы можете спокойно расслабиться, сделать паузу, налить себе чаю, заглянуть в блокнотик, подумать о будущем. Конечно, какие-то границы есть. Если вы там себе возьмете, не знаю, с полсотни игроков, и вы их в первый раз в жизни видите, то, конечно, вы вообще за первый час игры там даже не запомните, кто из них кто, где кто сидит и кто кого играет. Но троих всегда водить легче, чем одного, а шестерых проще, чем троих. Это значит, что если вы меняете модуль с двух персонажей на восьмерых, то контента вот чистого вам нужно готовить меньше. Это такой вот парадокс. Четвертый пункт. Это порционирование. Почти все официальные модули очень плохо к этому готовят. Возможно, они считают, что такая, надстройка, такая настройка, она нужна всегда. И чего на нее, значит, как бумагу тратить. В обычном случайном модуле от ТСР или от Визарда вначале там будет какая-то фраза такая абстрактная о том, что это все вы сыграете там за две сессии. Ну или за пять, или за десять. Ну в общем, ну как-то сыграете, чего вы в общем вообще цепляетесь. Для живых людей, которые имеют традицию собираться там каждую неделю, или даже каждый месяц только, или наоборот, играют на работе в обед, то есть как бы по часу полтора в день, кроме выходных. Или еще как, может вообще там в чатике или на форуме. Для таких людей это может быть важно. Скажем, во взрослых компаниях некоторых, где уже там дети, внуки, работа, ипотека у всех, довольно часто заведено так, что собираются кто сможет, а остальные, ну, кто-то может пропустить там сессию другую, и их персонажи тогда просто уходят на второй план. Значит, для такой игры больше подойдет порционирование такое, в которой эм, в конце каждой сессии можно как бы возвращаться куда-нибудь там назад в какую-то безопасную локацию, и персонажи прогулявших следующую игру просто могут как бы остаться там чистить кинжалы, учить заклинания, зализывать раны, сортировать носки. Активная социалка суммарно, если она на полдня такая в неигровых споров, она тоже как-то не очень зайдет, если вы играете по полчаса в день. Ее надо как-то иначе устраивать. Заранее думать, как ее рубить на куски и как их подавать. У меня были случаи, когда я вводил свои же даже модули, которые вроде как удобно под себя там делал. Но несколько раз я их вводил для разных людей, в разных обстоятельствах. И, скажем укорачивал слишком длинный сюжет так, чтобы он влез в одну сессию, потому что это была особая игра для людей, которые собрались у меня раз в полгода. И вот последний раз, когда так делал, в общем-то не прогадал. Игра была ровно полгода назад, и с тех пор я их не видел. И не факт, что до лета мы увидимся. И это был детектив, то есть было бы весьма глупо останавливать детектив в какой бы то ни было точке на такой вот ощутимый антрак. Ну и, наконец, пятая сторона постановки – это края модуля. Это заход в него и выход из него. С заходом в модуль вообще большая беда у нас. И там не так уж много всего вообще можно выдумать, а официальные модули ничему такому вообще не научат. Там или, э, или сидит партия в таверне и сталкивается там с квестодателем, или идет партия специально к главному по квестам, там, мэру или барону или кто там у вас там, с самой длинной бородой. Или наоборот, глав по квесту заявляется, ну или от него заявляется нам ну, вербовщик какой-то. Это не шибко большое разнообразие. Но о входе обязательно нужно задуматься. Возможно, прописанной сцены начала просто не может быть. Ну не ходит именно эта партия благоверных паладинов тусить в таверну каждый день. Ну не ходит и все. Или, скажем, не, знает она, не знают они никого, квеста дающего в городе. Или боятся проявить инициативу. Или в книжке написано, что к ним вот там обращается таинственный странник в плаще, дает им 100 золотых. А у них или денег без того много, или за сотню они никуда не пойдут, потому что прошлый квест был на 100 тысяч. Или наоборот, в прошлый раз там за таким вот в капюшоне они пошли, потом голыми вернулись, еще должны остались. Или еще что. Поводов для несовместимости может быть миллион. Но нельзя этот момент оставлять на самотек. Начинать новый модуль мягко, вот с малозначимых сцен, с боковых квестов, идея плохая. И из всех мастерских ошибок, пожалуй, та, которую лично я допускал чаще всего. И каждый раз за это расплачивался. Первая же сцена должна гарантированно вливать, вбивать, вбрасывать партию в самый водоворот событий, чтобы не было даже повода задумываться, куда мы бежим, зачем. Особенно если у вас односессионный модуль. Тут точно надо начинать вообще сразу вот с полуслова, с затакта. Не вот вы сидите в таверне, к вам подходит полу полудамблдора, начинает чего-то там обещать, золотые горы, с драконом под ними, нет, вот вы уже выбегаете там из узкого прохода на золотую гору, отпрыгивая в сторону, чтобы камень из ловушки промчался мимо, этот камень попадает точно спящему дракону в глаз. Что вы делаете? Вот попробуйте в такой ситуации начать тянуть кота за хвост и объяснять, на каких условиях вы могли были, были начать готовиться, стать согласны на обдумывание заказа. Нет, все как бы, камень попал дракону в глаз, дракон просыпается у него с таким фингалом, и надо что-то делать вот сейчас, сразу. Выход из модуля тоже важен, пусть и менее, чем вход. Если это короткий фестивальный или просто праздничный модуль, не поленитесь, расставьте все точки над всеми буквами, которые пишутся с точками, потому что именно так вы завершите его. Полностью Людей этих вы, может, не увидите больше, но такая вот завершенность поможет им уйти домой с гораздо более позитивным воспоминанием о том, что э, там происходило. Если это часть длительной кампании с друзьями, то наоборот, может не надо им давать прописанный артефакт из книжки, которую там писали в прошлом веке на другом континенте, если этот артефакт там, кидается желаниями и поворачивает время вспять. Возможно, есть какие-то более полезные им вещи, которые менее пагубно повлияют на продолжение игры. И к вопросу о продолжении. Некоторые персонажи этого модуля могут остаться в вашей компании надолго. Или сюжетно так получится. Или может просто они вашим игрокам понравятся и вы сделаете такое решение. Или еще что. Так что сразу постарайтесь делать их такими, чтобы можно было оставить, если дойдет до этого. Персонажи должны быть хорошо вписаны в мир. И если они вписаны в мир, то все будет нормально. Дальше они спокойно в нем, в этом сеттинге, в этом окружении останутся. Все. На этом мы делаем паузу. На неделю как минимум. Очень хотелось бы рассказать про импровизацию, потому что хороших советов про нее очень мало. Даже от людей умных, так на первый взгляд. Но пока что сегодня мы успели покрыть только постановку. Это использование чужого или своего, но давно заготовленного под другие обстоятельства модуля, подгоняя под себя его стилистику, вшивая его в сеттинг, прогибая под партию, рассчитывая нужные порции и продумывая вход и выход из него. Если есть доказы на следующий раз или на продолжение чего-то такого, связанного с адаптацией, то, пожалуйста, пишите вниз, не забывайте. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.